Здесь одна удивительная штука, последние лет семь я о себе говорю следующую вещь. Знаете, я все сложное могу разложить на простые понятные вещи. Вот ты смотришь на что-то, тебе непонятно, даешь невозможно сказать, и вдруг все раскладывается. Удивительно, это я о себе сам такое говорил. И когда я, значит, рассчитал свои таланты по эволюции, там черным по-русски написано. Короче, тебе именно так нужно делать, всем становится все понятно. Это как подтверждение. Начну с того, как, как вообще я докатился до жизни такой, что мы сегодня с вами говорим про сервисы, с помощью которого можно определить свои таланты. Пару слов про меня, чтобы вы понимали. Ну, мы сегодня познакомились, с многими знакомы. Но штука следующая. Моя профессия – тренер. А моя профессия я тренер не просто образовательных тренингов, а трансформационных программ. 11 лет, 100 тысяч человек. Иногда мне кажется, что я смотрю на человека и вижу его насквозь. Правда, без шуток. И если вы когда-нибудь у меня, вы, наверное, знаете эту такую мою способность. Даже есть такая шутка «Взгляд Алимского». Ну типа. Он спросил у тебя как дела, ты сказал какую-то глупость, смотришь на него и понял, пошутил примерно об этом. И я все ходил и думал, слушай, за три месяца до того, как мы познакомились с сервисом, я познакомился и поехал в Буковель. Я думал, следующая вещь, слушай, а что если есть какая-то возможность упростить всю эту историю? Ну, знаете, как упростить? Процесс тренинга трансформационных программ состоит из двух частей. Первое. Три дня у нас полное погружение внутрь себя, понимание, кто ты такой, для чего ты, какие твои сильные стороны, какие слабые. Это потрясающий трансформационный процесс. Очень сильный. Три полных дня с 10 утра до 11 вечера мы фигачим в работе над собой. Потом коучинг. Еще четыре мероприятия которые идут на протяжении двух месяцев, где мы исследуем, исследуем, исследуем, кто я, какой мой талант, что я могу делать, чего я не могу делать. Мы проводим разные мероприятия, которые связаны и с физической активностью, и с интеллектуальной активностью. И в конце этого пути трех месяцев ты вдруг понимаешь, ага, я понял, вот это я могу делать, вот это я не могу делать, это у меня получается эффективно, это неэффективно. Но когда я это делаю 11 лет, понимаете, 11 лет, понимаете, сколько это, да? Что такое 100 тысяч человек? Это вот есть много, а есть дохрена. Вот это дохрена. Иногда люди меня встречают и говорят, а, «Алекс, привет!» и я такой, знаете, такой сканер. Кто ты? И программа отчитывается. Она говорит, «В Одессе ты проводила у меня тренинг 8 лет назад. Я Ира узнал?» Я думаю, три месяца до знакомства с эволюцией, я думал, слушай, а есть какой-нибудь способ упростить эту историю? Ну, прямо упростить. Ведь когда мы начинаем постигать себя, то, по сути дела, мы все плюс-минус похожи и плюс-минус разные. А может быть, есть что-то, с помощью чего я за короткий промежуток времени могу узнать? Может быть, мне не нужно танцевать на граблях, а можно за короткий промежуток времени узнать, куда мне идти? Было бы неплохо, чтобы была хоть какая-то карта. Я ходил себе по этому поводу и медитировал. Карта, карта, карта. Хочется что-то сделать такое, чтобы у людей ясность наступила. Ну вот, чтобы простота была. И я ходил себя, кошмарил по этому поводу. На основании этого посрался еще со своей женой. Эксперт по отношениям посрался с женой. Но не, но не так, знаете, типа там, Таня, ты не права. Алекс, я думаю, да ты не прав. Нет, нет, это вот так вот. Да, блин. «Ты очень неправа! Ты очень неправ!» То есть мы ехали отдыхать. У дочери день рождения было в июле. Как раз, когда была Буковель, мы ехали туда молча. Поезд мы купили, значит, в первом классе а, эту скоростную электричку, а нам дали купешные вагоны. Вместо вот этой скоростной электрички купешные вагоны, где сидят еще и посторонние люди. Я злой просто был, с ней посрался, мужик какой-то на меня смотрит, она в чемоданы что-то наперла. Я злой был, блядь, как, я, как собака. Парень на меня такой, ты че? Я говорю, пошел отсюда, вас купе. Он такой, мое место. А я в прошлом мастер спорта международного класса по тайскому боксу. У меня прямо, знаете, внутри эта э, темная сторона просыпается. Я на него смотрю, и он понимает, он тренинг мой не проходил, но понимает, надо пойти в другой купе. Я туда выхожу, говорю, так, этих моих сюда, вы туда, вы сидите, молчите. И мы едем в этом состоянии. Нормально, да? Я еду, думаю, какого хрена вообще это происходит? Почему? Как так-то, Карл? Как так-то? Как я мог вообще позраться, я людей тренирую, этому, Но я человек, это нормально. Приезжаю, мне Нестеренко говорит, короче, там такая штука, там про тебя все расскажут. Я вот во всем этом состоянии, и единственное, что я смог сказать, это вот так. Ой, бля. Он говорит, ну, короче, там вводишь свои данные, и про тебя все распишут. Сука. Я думаю, зря приехал, кучу бабла потратил, купил... Номер дорогущий Думаю, и погода дождь идет Думаю, ну короче Все конченые, я молодец Бабло потратил, этот ко мне с нумерологией при, пристебался Баба моя, с которой я там живу Я с ней поругался И дети еще А почему не солнце? И я был очень взбешен он мне говорит, слушай, я, а я ему сразу, human design, да, он такой, нет. Я говорю, астрофизика, он такой, нет. Я ему такой, натальная карта, он такой, нет. В общем, все матерные слова, которые я знал, я начал выпаливать. Он мне, нет, нет, нет. Я говорю, ну, что ж за хрень тогда такая, которую я не знаю. Он такой, ну, короче, эволюция. Полюция, эволюция, ну ладно. Полюция, эволюция, насрать. Я прихожу в зал, сажусь со своими щами. Он мне говорит, слушай, Стрик, я тебе дам доступ заранее. Ну, ну, как ты наш партнер, мы тебя любим, ля ля поля. Посмотри посмотрите на себя, ладно? Я думаю, самое время на себя посмотреть. Все фотографируются, знаете, вот эта история. Можно с тобой сфотографироваться, можно с тобой сфотографироваться, а я злой. Можно. Они перехотели. Я сел, открыл телефон и начал читать. И я просто, знаете, туда улетел. В какой-то момент сижу, чушу репу, чувствую, кто-то пилит меня взглядом. Поднимаюсь, сидит вот Дима, который выходил, смотрит на меня и улыбается типа: э? Что-то прикольное. Я ему хотел сказать. Буф". Но он мой друг, поэтому я так не сделал, мысленно только. Типа. Я с тобой еще поговорю. И обратно туда нырнул. Читаю, читаю, и знаете, что читаю? Читаю и. Истинную мотивацию, ложную мотивацию, талант, и начинаю перечитывать. И вдруг я понимаю, слушай, есть вещи, которые я никогда никому не говорил. Но знаете, очень интимные. Например, там написано. Если вы не поотдавали себе хорошенечко, не послужили себе, и способ описан как? Вы будете ненавидеть всех вокруг, и всем нужно будет прятаться по щелям, потому что вы их разорвете. Я такой... Беру свой график, смотрю, а до поездки в Буковель я провел немного тренингов, немного мероприятий, в месяц 30 дней, 28 выступлений. Я такой думаю, может это не станет что-то, может я просто забыл отдыхать. Не может быть. Читаем дальше. Там написано «Вы правоупертый говнюк, который, если вы во что-то уперлись, то вы будете, значит, тулить свою линию. Я такой, не Потом у вас трансформационная речь, когда вы что-то рассказываете, вы можете рассказывать людям истории, и у них начинает меняться жизнь. Они просто замирают, и их жизнь начинает преобразовываться. Я такой, ну допустим. Чувак улыбится, еще сидит на меня, палец смотрит на меня, Дима. Он такой, ну допустим. Там идет дальше. Вы все сложное делаете простым, в этом сомневаетесь, но вы это делаете. Смиритесь типа. Я такой, сейчас смирюсь, сейчас уже близок к этому. И дальше 5 или 6 пунктов прослужения людям, необходимость выступать и дело жизни. Думаю, ну в деле жизни посмотрим. И в деле жизни мне говорят, ваша задача маркетинг, презентация, выступления и короче, вообще никак по-другому. Я такой, я люблю продавать. Они такие, ну, не знаем. Я такой, ну, ладно, иду дальше. И там написано, как мне решать конфликты с... Я не буду сейчас здесь спойлерить. Как мне решать конфликты с женой в отношениях. Там про отношения конкретно. Каким способом тебе, что надо делать? А что надо делать, чтобы у тебя была херня со всеми? Я говорю, как сделать так, чтобы херня была со всеми, я знаю. Ну, я в дороге уже был, я в курсе. Они говорят, окей. Заканчивается день, я иду домой к Тане, мы не разговариваем, я сажусь и говорю, Таня, я тебя люблю, именно поэтому хочу с тобой поговорить. И начинаю выполнять исключительно все то, что написано у меня в пункте создания отношений. Клянусь, без приколов. Просто один к одному начинаю делать. Мы говорим с ней три часа без остановки. Сначала я говорю, она молчит, потом она говорит, я молчу и так далее. И к утру мы рожаем с ней... Способ нашего взаимодействия, мы миримся, у нас потрясающий секс в этот момент. И вообще, в принципе, я вдруг понял, слушай, какая интересная вещь, как так-то получается. Я просто сделал абсолютно все то, что там было прописано. Я думаю, так, ладно, окей, посмотрим, что дальше. Спустя какое-то время уже, когда я вернулся, моя дочь подросток, ей 16 и, ну, знаете, в 16 лет такой возраст, когда мы проходим несколько стадий. Когда мы рождаемся, у нас стресс, мы попали в этот мир, ребенок орет и думает, какого хрена происходит? Ему говорят, успокойся, все будет хорошо. Он такой, ага, ага, я вижу. Потом такой стресс он испытывает в 3 года, да, когда переходит уже в коммуникацию по-другому. Потом в 7, и следующий сильный кризис – это 13-16. Все взрослеют по-всякому. Она очень самостоятельная девчонка. Жить в семье двух тренеров – то еще счастье. И она исследует по-всякому этот мир. У нас доверительные отношения. И вдруг происходит ситуация, которая меня, как отца, очень опытного тренера, умного мужика, выбивает из колеи, я просто не знаю, что делать. Я сажусь и, и просто плачу. Не знаю, что делать. Я сижу и реву. Моя младшая сестра была тому свидетелем. Просто посреди ресторана сижу и плачу. Иду в туалет, привожу себя в порядок и думаю, ладно. Но я ее люблю, да, она меня любит, да. У нас доверие, да. Что делать? Обращусь к IT-батюшке. Достаю, листаю. И там несколько очень серьезных для меня напоминаний. Ну, что мне с моим характером и темпераментом нужно делать? Жена в шоке, она ничего, она ауте по этому поводу. Я беру и начинаю эту ситуацию выруливать. Просто в соответствии с теми талантами, которые там прописаны. И ситуация выруливается за один час. От состояния пиздец, что делать, к состоянию «я люблю тебя, дочь, и я тебя люблю». Я счастлив, что у меня такой отец, я счастлив, что у меня такая дочь. К чему это все? К тому, что, ну, это отчасти, да, ситуация жизненная. Мой рациональный ум, особенно тренерский, аналитический, ему нужны факты и подтверждения. Моя жена еще тот скептик. Я делал ей разбор. Я, конечно, в это нырнул в генетику, в ДНК, в как это работает. Мне нужно подтверждение. Я провел несколько десятков консультаций. Ну, потому что мой тренерский опыт позволяет мне это делать. Я понимаю эти все взаимосвязи, я их сразу, просто оно как в голове выстроилось, в цепочку, само. И я начал искать логику, ну, логику этих вещей. Я провел кучу консультаций, и люди в нереальном оргазме, они говорят, это про нас. Мои друзья, Сережа и Оксана, они пришли на семейную консультацию, я им провожу, они говорят, «Чувак, ты с нами живешь, да?» Я такой, «Нет, а можно ты начнешь это делать?» Потому что я говорю, смотри, в критике, в критических ситуациях ты вот так делаешь, ты вот так делаешь, меряйте вы вот так, а делать нужно вот так, а вот это вот так, а это вот так. Они такие пум-пум-пум. И мы начинаем разбирать, что делать с детьми, ну и многое многое, много еще чего. Я провел кучу консультаций, но не провел консультацию одному человеку. Как вы думаете, какому? Себе я сразу провел. Я Сначала я себе провел, потом Паша, создатель сервиса, мне провел, потом я снова себе провел, ну, понятно, да? В каждом тренере живут два человека, один тренирует, другой тренируется. Я Тане не проводил, ну, потому что она такая, а с чего это взяли, откуда это, ага, понятно. Все люди иде... ну уникальны, да, уникальные таланты, да. Ага. А если одновременно я рожала, рядом рожала еще одна женщина, то есть наши дети идентичные, да, а они-то а как еще? Ну то есть она не сознает это делать, она... у нее особенность, способность, она проникает в саму суть вещей, она не поверхностная женщина, очень глубокая, ей прям в глубину надо идти. Я все это дело сбегала, я говорю, Таня, вздохнул, выдохнул, давай, милая, я тебе это значит сделаю. Провожу, и она говорит, слушай, то есть ты мне хочешь сказать, какой-то мужик? Хер вот лет назад, ему пришло озарение. Я говорю, да, знаешь как? Он сидел на берегу реки, подплыла черепаха на спине, это легенда, да, на спине у нее было 64 таланта, и вот, значит, у чувака озарение, она такая неплохо. Я говорю, милая, ну мы же с тобой были на разных ретритах, она такая, понимаю, о чем ты. Она говорит, ну хорошо, допустим, допустим. Но ты уверен, что мне делать нужно именно это? Я говорю, нет. Тебе этого делать не надо, у тебя просто есть такая склонность. Она такая, ага, то есть они рандомно расположены, я говорю, да. Вот давай так, я со стороны человека, который нырнул в чудо, назовем это чудом, для тебя это чудо, а ты очень рациональная женщина, давай с точки зрения рационального поговорим, давай. Я говорю, смотри, есть 64 таланта, вот я их всех уже исследовал, Какие-то глубже, какие-то нет. Какие-то из них сильно работают, а какие-то ну, для меня понятнее, да? а какие-то я еще вот выясняю подробности. Но все 64 таланта очень полезные. Вот в тебе одновременно могут быть все 64. Но какие-то из них круто выражены. Нет ни одного таланта, который ты берешь для себя, он бы тебе навредил. Давай поставим галочку. Как ты считаешь, согласна, не согласна? Она такая согласна. Потому что она прочитала о себе все и разбирала. Шаг номер один. Теперь шаг номер два. Давай допустим, что если мы с тобой будем все 64 практиковать сразу, что произойдет? Он говорит, это невозможно. Ну, слишком много, порвемся и говорю, отлично. Поэтому у тебя есть, но ну, концентрат каких-то определенных талантов для тебя. Мы не думаем, что это нейтрино, что ты родилась и тебя в этот момент произошло облучение. Нет. Все это взад, это вот этим вот фанатикам. Мы с тобой рациональные пацаны, девчонка. Давай просто представим, что мы взяли часть талантов и внедрили в тебя. Показали, как тебе сильная стороной это делать, и как тебе делать нельзя. Вот я тебя провел, это же про тебя, она говорит, да, мои темные стороны мы увидели и светлые увидели. Вот, теперь мы берем концентраты и внедряем в тебя. Ты берешь, ты практикуешь следующий месяц-два. Как ты думаешь, что произойдет? Она такая, ну, я стану эффективней, да. А давай оставим место чуду. Говорю я ей. Она говорит, давай. Давай предположим, что все так и есть, как эти чуваки говорят. Один на мосте, другой рациональный бизнесмен. Так предположим, что так и есть. Ну, просто предположим. Она такая, хорошо, давай оставим место для чуду. Давай представим, что ты вот родилась, и тебе сказали, милая, вот такой у тебя набор функций. Окей. Она такая, окей. Я говорю, а теперь давай возьмем и еще раз пойдемся по этим талантом, и посмотрим, где, в каких моментах жизни ты так проявлялась. Если ты позволишь, я тебе расскажу несколько примеров. На, давай. И я начинаю по ней проходиться и нашим жизненным ситуациям. Кто с ней знаком, это такая женщина, которая умеет всех объединять, она очень глубоко смотрит и, и умеет компанистки со всеми договориться. В призвании жизни у нее менеджмент. То есть она такая дружелюбная женщина, которая может объединить всех, даже тот, кто не хочет объединяться. Очень заботливая, внимательная, она такая, допустим... И мы начинаем проходить, проходить, проходить. Как воспитывать детей, что делать. И вдруг я смотрю, знаете, когда у человека это, ну, пазл стал, она такая, слушай, так, ну это очень похоже на меня. Я говорю, да, у меня есть предложение, милая, давай просто попрактикуем месяц, я с тобой, ты со мной. Всю эту историю. И привожу я примеры, как я решил вопрос Сашей с дочерью, с сыном Глебом. Привожу еще несколько примеров, сейчас я с вами поделюсь. И это работает. Рассказываю про то, как у Нестеренко это, у тех клиентов, которых я уже протипировал, и как у них это срабатывает. Она такая, договорились, все, месяц внедряем, почему нет, лишним не будет. Но теперь если взять и посмотреть на нас с другой точки зрения, давайте допустим мысль, а что если так и есть? А что если мы с вами родились, и на самом деле это все не хаотичный процесс, который фиг его знает, как устроен. А что если все это очень и очень и очень Крутая математическая модель. И ты, и я. Мы все математические модели. И когда ты делаешь вот так, происходит вот так. Когда делаешь вот так, происходит вот так. Когда мы с тобой на светлой стороне своих талантов, наша жизнь стремительно просто летит вверх. Когда мы в темной стороне, в негативе, жизнь стремительно летит вниз. Я сел и очень честно, будучи очень честным, скрупулезным человеком, проанализировал свою жизнь и каждый из этих талантов на атомы разобрал. И понял, что самые большие потери у меня были. Когда я уходил от своего предназначения, я обанкротился, занимаясь организацией тренингов, но не проведением. Когда меня жизнь поставила в колено-локтевую позу, я понял, надо брать в свои руки, надо самому вещать, надо работать с людьми. И как только я начал это делать, знаете, что произошло? Просто они стали наполняться сами собой. Невероятно. Когда я в светлой стороне в своих отношениях, у меня с женой невероятный взлет. Когда я начинаю скатываться в темную сторону и... Пытаться доминировать, контролировать, управлять, включать агрессию, которая у меня хорошо протренирована. Жизнь начинает меня крепко ставить на место. Так вот, мой сын, у него круты, ему 7, и у него крутые правила по жизни в 7 лет. Он говорит, папа, если мама или Саша будут хрустеть пальцами, доложишь мне. И он контролирует, говорит, не хрусти. И там не хрустят. Он уезжал к друзьям на день рождения, говорит: пап, значит, смотри, внимательно, если что, понял, мне скажешь. Договорились? Я говорю, договорились. Он вернулся говорит: хрустели. Я думаю, надо посмотреть, что там у сына. У него написано. Ребята, не пытайтесь этого чувака поменять. Ну, там не так написано, но я перевожу тебе, да, на русский. Этот парень доминантный, и это его естественная природа. Он суперскрупулезный к правилам. Если кто-то нарушает правила, Лучше им не нарушать их. И он будет очень жестко нависать за правило сверху. Если я сажусь без майки э, обедать, он говорит, папа, оди майку одень. Если Саша пообещала сестра и не выполнила что-то вовремя, он на часы смотрит, и он ее сразу тренирует тут же. Там написано, ни в коем случае не пытайтесь это подавить. Как вы думаете, в обычной ситуации, как стоит родителям себя вести? Папа, пойди футболку одень. Что делать надо? Ты что гном батя тут я ты перепутал Ну, например или когда он берет и контролирует папа мы точно купим маквина мы точно купим маквина мы точно купим маквина мы точно глеб папа мы договорились и он не слезет если говорить нерационально то конечно же хочется сразу поставить на место или моя дочь, она любит слушать музыку, она все время в наушниках. Я думаю, это тинейджерская штука, 16 лет, понятно. Она все время в наушниках, все время. Мы говорим, Саша, вытащи, послушай, Саша, Саша, Саша, Саша. У жены, когда она едет за рулем, даже жест есть вот такой. Она едет, чтобы ее привлечь внимание, она вот так делает. И Саша вытаскивает наушники. И у нее написано. Она познает мир через звуки, через музыку. Для нее абсолютно естественно быть включенной в этом процессе. Она успокаивается, гармонизируется именно через это. И вы ничего не попишете. Причем, это я ей уже потом дочке дал, когда она слушает депрессивную музыку, ну как сейчас, да? Нет, нет, не тыц-тыц. А, я твою скрутил на... Рэп слушали вообще? Что слушают сейчас дети? А? Я тоже слушал. Дочка мне говорит, слушай, там, короче говоря, есть клевый рэпер LSP, ты можешь послушать, мне важно твое мнение. Я говорю, хорошо. Беру гуглю, кто такой LSP, смотрю его выступление у Урганта, еще несколько треков популярных, и прикольный такой, и как бы биток, и все прям четко. Я говорю, Санька, офигенно. Она такая, у меня самый лучший. Просто пошла всей школе рассказала, как все зашибись. Выложила в Инстаграм. и думаю, может, я мало послушал, а? Все комментируют, типа, там просто... Вот, вот мне бы такого предка. Я беру, слушаю. А, с, в, в iTunes беру несколько альбомов и слушаю. Как там и куда там. И кого там. И на чем. В моей темной стороне я должен был бы сделать вот так. Задушить бабушку. Саня. Не позорь. И запретить. Но я там уже... Не только подкован жизнь, в целом у меня есть клевое напоминание. Эй, чувак, так не работает. Я ей говорю, милая, скажи, пожалуйста, почему мы... Ну, Макдональдс – это хорошая еда или плохая? Давайте к вам вопрос. Это хорошая еда или плохая? Кто ходит в Макдональдс? Кто пьет кофе, бутербродики? Давайте, давайте. Я вот сегодня из Макдональдса выпил кофе уже. Два. Ага, Ходим. Я говорю, давай так, Макдональдс хорошо или плохо? Она говорит, в целом плохо, если будем питаться каждый день, будет плохо. Я говорю, ты смотрел этот эксперимент, когда чувак ел в Макдональдсе три месяца и чуть не умер, да, да, да, вот. Но Макдональдс существует, да, хорошо это или плохо? Если регулярно там есть, то плохо. Но хочется нам с тобой иногда, да? Ну хочется, но иногда тянет, согласен, а почему? Ну как ты разнообразить, значит, наши тигровые креветки, согласился. Теперь вопрос к тебе, милая, а если мы будем туда регулярно ходить, что будет? Но она мне говорит, ну, умрем. Я говорю, вот. Ну, теперь давай посмотрим по-другому. Музыкам, Ты когда слушаешь, что происходит? Она очень умная девка. Она говорит, ну, в этот момент я представляю, визуализирую. Ну, вы понимаете, да, еще раз, семья тренеров она выросла. Визуализирую, понимаю, отлично. Что происходит в этот момент на уровне ощущения? Ну, я как бы лирика, согласился. Ну, теперь давай послушаем тексты. Какой там текст? Мы с ней очень доверительно разговариваем, я говорю, правильно ли я понимаю, что суть там афалических символов, которые разные мужчины всовывают разным женщинам и не только. Верно? И там описан, значит, процесс ну, этой реализации. Ну, как бы, ну, там такая музыка, такой биток. Сань, так или нет? Да, хорошо. То есть вот сюда записывается? Записывается. Теперь давай посмотрим. Но у нее есть разная музыка, которая нас слушает. Если ты будешь слушать вот это, что у тебя будет программироваться в голове? Говорит, будет вот так, так и так. То есть давай подумаем, Макдональдс это плохо? Если один раз в месяц, нет, если каждый день плохо. Твоя музыка, это плохо или хорошо? Нормально. Но если каждый день, что произойдет? Как ты себя чувствуешь? Отследи этот момент. Я чувствую себя хреново, ну так вот, немного депрессивно. И я и беру и показываю, милая, читай. И там написано, слушаешь херовую музыку, то что будет? ну, депрессивную, чувствовать себя будешь в депрессии. Слушаешь вдохновляющую музыку, будет вдохновение. И у нее просто в голове щелк. Теперь вопрос. Если бы я поступил как нормальный родитель, с темной стороны взял бы за горло и запретил бы, как вы считаете, было бы хорошо или плохо? Когда мы берем с тобой и пытаемся прояснить. И вот еще один вам интересный пример из того, как я эту штуку использую в своей семье. А у кого есть дети? Поднимите руку. Сталкивались с такой историей, когда ты ребенку говоришь, как дела? Нормально. Как в школе? Нормально. Что нового? Ничего. Как настроение? Ок. Кто был в такой ситуации хоть раз, ребят? Кто себя помнит в юности? Так вот... С помощью того, что я начал копать вглубь, я, я понял, что эта штука не работает. Надо по-другому делать. Как? исходя из светлых побуждений, светлой стороны и конкретным способом. Я беру и говорю, милая, у меня есть эксперимент к себе. Скажи, пожалуйста, если бы мы с тобой сегодня поехали на необитаемый остров, какие три книги ты с собой бы взяла и почему? Она говорит, надолго? Ну, не знаю, может на год, может на 10 лет. И вернуться не могли бы? Нет, три, да? И она начинает перечислять. Одна из них над пропастью воржи, на секундочку. Я говорю, милая, почему эти, она начинает объяснять. Я говорю, а я вот эти вот три книги. Слушай, ну, раз такая пьянка, какие бы ты три а, альбома взяла, и кого, и почему. Она начинает делиться, рассказывать, я начинаю делиться, рассказывать. Как вы думаете, что в этот момент происходит? А? Как бы вы хотели, чтобы ваши родители с вами общались? Как у тебя дела, Коля? Нормально. У тебя все время нормально. Понимаете, да? В бизнесе. У вас бывала такая штука? У меня одну сделку очень важную спасла ситуация. С одной женщиной я планировал поступить, но несколько иначе, чем поступил. А, ну скажем, она зашла на мою территорию, а у меня, с моими всеми светлыми темными сторонами, я к своей территории очень внимателен. Очень бдителен. Кто тут ходит, шастает, мне тут топчет мою территорию я бутителен был. И первая реакция, когда кто-то заходит на тебя, какая? Наступает на твои границы. Стрелять. Стрелять, да. Ну, давай так назовем. Но у меня вопрос. Чего я хочу? Я хочу за этот год сделать так, чтобы... Моя цель на этот год. Чтобы 50 тысяч человек, это моя личная внутренняя цель, изменили свою жизнь в сторону новых и экстраординарных результатов. А раз так... Самое время практиковаться. Я думаю, окей. Эм, как, про, как имело бы смысл поступить из моей светлой стороны сейчас? Я открываю сервис, там написано. Коммуникации, принципы коммуникации. Смотрю свою светлую сторону и понимаю, это не то, как я планировал сделать. А она соблазняет. Ну не в смысле. А в смысле соблазняет э, мою темную сторону. Знаете, как это Волан-де-Морте, да? «Переди Гарри» на темную сторону, а ты ему патронус, а она тебе хуенус. Ты такой, нет, я буду держаться. Нет, я заклинаю тебя. И ты, чтобы ты не делал, твоя темная сторона, она такая. «М -м -м -м». Короче говоря, в какой-то момент я беру, читаю, думаю, все, вот, вот возьму и так сделаю. Я начинаю с ней проявляться из этого, она говорит, я хочу признаться тебе, мне хотелось тебя спровоцировать и посмотреть, что ты будешь делать. Ну, ты же такой умный, тебя же там так нахваливают. Как ты поступишь в этой ситуации? Как вы думаете, какое мое ощущение внутреннее, состояние? Темная сторона опять начинает просыпаться. Меня кто-то брал и что делал? И проверял? Я такой... Вы понимаете, что своих демонов вы не сможете искоренить? Вы их можете только что сделать? Успокойте, Тихо, тихо, тихо, тихо. Мы убьем ее, но потом. Потом. Чш -чш. Давай полюбим ее. Потому что тот, кого любить тяжелее всего, больше всего нуждается в любви. Пойдем полюбим? Пойдем. А каким способом? А давай посмотрим. М -м? И я ее, я понимаю тебя. Это жизнь. И она начинает рыдать и рассказывает, так всегда. Я всех мужиков проверяю. Я тебя послала, ты первый, кто не пошел. Я не знаю, что вы хотите. Я говорю, хочешь я... Расскажу о тебе немного. Мне понадобится дата рождения, время и город. Ты расскажи. Я рассказывала, она просто округляет глаза и говорит, если бы я с этим разобралась хотя бы лет 10 назад, я была бы замужем, бизнес бы у меня был клевый, и все было бы зашибись. Теперь давай подытожим все то, что я сказал. Мне хотелось с тобой поделиться. Не знаю, было ли тебе это актуально сейчас или, или, или было актуально. Но, тем не менее, есть как есть. Все вопросы пишите в личку. Что я хочу вам сейчас сказать? Важное сообщение донести, а потом Михаилу и Артемию передам трубку. Хочу сказать следующую вещь. Даже если мы сам решим с вами, что мы супер самые умные чуваки чувихи, а что если, давай допустим мысль, да, а что если есть некое знание, которое мы с тобой не допускаем? Ну вот, давай, как Менделееву пришла таблица Менделеева, кто знает? Объясните мне, вот когда она и к нему пришла, он начал, наверное, тесты делать, пришел к своему другу, не знаю, Кириллу и говорит, Кирюха, смотри, что он ему сказал? Он говорит, я дико извиняюсь, а где ты узнал это? Ну, мне там снялся сон во сне я думаю что он столкнулся с огромным количеством скепсиса в лице этого чувака кирилла друга своего но все-таки ему хватило мудрости разобраться потому что как говорит михаил мы очень круто умеем критиковать то в чем разбираемся меньше всего или как леонардо да винчи в 13 веке нарисовал вертолет можете мне объяснить как это произошло а? Чего? Крестился? Ми-6, стопудняк! Так? Да что в том, на, на мой взгляд, что есть рациональные вещи, как в тренинге. Быть, делать, иметь. Есть рациональные вещи. Бери ответственность, будет тебе результат, будешь в состоянии авторства. Перекладываешь ответственность, будешь в состоянии жертвенности. Но есть очень тонкие дистинкции, тонкие категории. Знаете, есть дробовик, когда ты стреляешь. У тебя есть набор успешных установок, ты стреляешь в цель. Но один шарик точно попадет, правда? Но сил потрачено много. А что если ты можешь натягивать тетиву, прицеливаться, пам, и с одного выстрела в десятку? И с дочерью все наладилось. Пам! И шестилетний, семилетний сын тянется и говорит, «Папа, мы так с тобой сплотились, клянусь, сейчас у нас такая, такой период жизни, мы так с тобой сплотились за последние несколько дней. У меня и так были офигенные отношения. Но вот это признание очень дорого стоит. Когда я могу к жене другими способами находить, не как мои друзья развелись, а потом сошлись». Да? А кризисы, которые есть у всех в отношениях Бури в отношениях Переживать иначе Натянул лук, памс, выстрелил так вот, если взять и оставить место для чуда и решить, что, слушай, мы все живем в энергоинформационном пространстве, нейтрино на нас пронизывает, ты можешь почитать об этом, ты удивишься, что прямо сейчас разрабатывают связь через нейтрино, чтобы за долю секунды ты мог позвонить в космос на арбитральную станцию или в самую глубоководную точку мира дозвониться за короткий промежуток времени. Прямо сейчас эта тема будет, ну, одна из технологий номер один. И через короткий промежуток времени, плюс-минус короткий, выяснится, а на самом деле, чуваки и чевихи поздравляем вы, запрограммированные биороботы, но такие, знаете, осознанные, и пробуждение наступает ровно тогда, когда я допускаю, а что если моя правота не единственная верная в этом мире, а вдруг есть что-то еще, что я раньше не использовал, и вдруг это принесет мне результаты. Ты же когда свет зажигаешь, ты не задумываешься, как это происходит? Щелка горит, щелк не горит. Примерно здесь точно так же. Так вот самым крутым подтверждением будет следующее. Как вы думаете, что будет самым крутым подтверждением? Самым крутым подтверждением будет твое исследование. А давай мы с тобой не поверим, а проверим. Я именно так поступил, когда мне Артем, Артем и Артем, это два моих близких друга, одному я дочь крестил, с другим мы прошли Крым-Рыму медные трубы и знали друг друга, когда у нас нифига не было, и когда много всего было и так далее. Так вот, а что если мы с тобой возьмем и просто проверим? Что если не самая важная писья в этом мире? Ну, знаете, мы же из себя изображаем важных пись, типа «я все знаю». Возьмем свой, ну вот этот имидж, стиль, отложим в сторону и посмотрим. Слушай, а как может быть как-то еще по-другому? Хочу вам сказать, что ну, просто поверьте мне, если я с этой штукой справился, и я вам авторитетно говорю, а самое главное, за что я держусь в этом мире, для меня держусь, а ценное, это моя семья и мой авторитет, мой имидж, мой, как бы вам сказать, репутация, которую я наращивал долгое время и шел к ней и очень лелею, и я хочу вам сказать одну вещь. Если бы вы мне спросили, Алекс, как ты считаешь, этот инструмент для меня применим, из того количества консультаций, которые я провел, то, что я делаю сейчас в семье, то, что я планирую делать, я тебе скажу следующую вещь. Не задумываясь, просто возьми, внедри, допусти точку зрения, что это о тебе, проживи в этом состоянии месяц-два, офигей от того, как результаты сами к тебе приходят. Когда люди начинают, я только думаю, они сами начинают звонить и говорят, слушай, давай вот это сделаем, а давай вот это сделаем, а давай вот тут заработаем бабло. Когда дети, семья начинают к тебе притягиваться совсем иначе, Вдруг, ты знаешь, как в матрице все, -ш -ш, и ты такой, офигеть, я теперь вижу, как в аватаре, помнишь, я теперь вижу. Мое предложение, давай начнем видеть вместе, потому что есть то, что я очень люблю, это помогать людям, и одновременно с этим это, именно тот инструмент, который может помочь ни одному, ни двум, ни десяти, ни сотне, десяткам тысячам людей. И я бы хотел это сделать в партнерстве с тобой, как бы сейчас это странно или как-то еще не звучало. Давай наберемся мудрости разобраться с этим досконально. Оригинально, досконально. Хорошо? Пожалуй, на этом я все.